Дни рождения отмечают всегда и везде, во всех странах и уголках нашей голубой планеты. И только мы в России так поднаторели в праздновании дней рождений, что решили замахнуться на проведение в Москве чемпионата мира по дням рождениям 2018. А это Москва-2018. А это 18.12. Именно здесь и сейчас пройдет финал грандиозного чемпионата мира по дням рождения, где в финал вышли двое самых достойных претендентов, Илья и Диана. Они появляются на поле. Да что, поле? Они накрыли поляну. Ведь именно на Ставрополье есть поля и поляны, но нет ворот, а значит они непобедимы. Именно там они в Англии придумали футбол, когда отфутболивали с поля бригадира. Только ставропольские персики сравнивают с красивыми девушками, Уах! а потом закусывают ими чачу. А души целую вашу душу. Финал будет огненным, ведь еще на групповом этапе были повержены такие гранды, как день рождения принца Саудовской Аравии Абур Джамал Ибн Уф-Уф. От хэппибежжины высушена сборные египетского дня рождения, да и Салах с ними. А вот в серии после матчевых тостов были повержены грозные испанские дни рождения — да, наши тосты пропускать нельзя. Уложатся ли финалисты в основное время? Что же победит, красота или мужская харизма? Неизвестно. Это иностранцы завистливо говорят Happy Birthday, а мы гордо говорим «День рождения». И у нас сегодня финал «Илья и Диана».